Неужели все значимые люди, авторитеты, великие мыслители, властители дум, писатели, исторические деятели, это всего лишь эгрегориальные монетки. 99 процентов, да, Борис, да. Очень редко, когда встречаются действительно гении и по ним, знаете, это очень сильно заметно. Во-первых, они не забываются. Во-вторых, они себя пробьют. В-третьих, тот выдающийся ум, который проявляет себя как гений, как правило, не имеет возможности сделать это сразу. Если он не устраивает прямых взаимодействий с эгрегором, то эгрегоры начинают его давить. Он говорит, давай проявляй свой, свою гениальность на наших условиях. А, а гениальный ум иногда этого совершенно не хочет. Именно поэтому к таким гениям, как правило, подчеркиваю, когда как правило, это не алгоритм, это просто уже как бы, эффект системы, взаимодействия системы и гения. Как правило слава к ним приходит только после смерти, а до при жизни это несчастнейшие, больные, как и овы, всеми известными и неизвестными болезнями существа. Ну пример, например, тот же Булгаков да, за его, его судьбу, его биографию можно проследить. И обласкан был властями, и убит был властями, болен был невероятно. И его самое главное и самое серьезное произведение в общем-то нашло себя уже только после его смерти, потому что именно это произведение являлось самым угрожающим для той системы, которая просуществовала. и Если вы возьмете и соизмерите, например, хронологию появления публикации того же мастер и Маргарита, и развитие советской системы, то вы увидите, что максимальный взлет этого произведения пришелся как раз на пик упадка. Вот, если можно назвать так: пик, пик упадка то есть на, на, на, на, на, на самую нисходящую падение идейности э, эгрегоров чего боялись, то, то собственно говоря и получили. И так с очень, очень многими гениями. А тот же, кто проявляет себя при жизни, каким-то образом нашел компромисс с эгрегориальной системой. Нашел компромисс с эгрегориальной системой и она начала его немножечко поддерживать, возможно не во всех областях, но в каких-то, да, что позволило ему проявить себя при жизни. А уж потом, Воля системы, сделать из него властителя дум, маргинала или изгоя. Система меняется, система меняется. Например, того же, ну, же сахара, например, да, или кто-то Солженицын. Одна система убивала, другая вознесла его до небес если так смотреть на него не предвзято, и убивала, не задела, и вознесла до небес совсем не по заслугам. Ну вот система так пользует. Да? То есть в любом случае, когда а, властитель дум появляется, 99 процентов эгрегориальная марионетка. Да? Смотрите его биографию, смотрите кто за ним стоял, в какие моменты, на каких условиях его возвышали и за что его убивали. Это всегда система.